Get back, motherfucker! You don't know me like that. Get back, motherfucker! You don't know me like that. Get back, motherfucker! You don't know У которого я давно хочу вырезать. Смотрите, смотрите! Что это? Они идут сюда. Оставьте <свист> ты кто такой, а? Ч ⁇ ты можешь-то? Ты никто, понял? Гонщик Здравствуйте. Здравствуйте, родзы. Что-то мы вы плохо выглядите. Сейчас я вас послушаю. Замечательно. дышите и глубже. Ой, какая. Крипосса даёт. Да, да. Животик. Печень. Так хорошо. Замечательно. Зубки, зубки да. Гниловато. Так хорошо. В не хватает, вот. Ребята, вы слишком много экскурсии. Курение вредно для здоровья.